бухгалтерской отчетностью, бухгалтерская отчетность. Итак, регулируется четвертым ПБУ или федеральным стандартом бухгалтерского учета под названием ПБУ-4, утвержденным в 1999 году, бухгалтерская отчетность. Алексей, вы пролистаете, да, вот потихонечку начните листать, но не так бегом, для того, чтобы слушатели могли посмотреть, может быть, на какие-то даты, и вот так вот потихонечку дойдем до листочка, которая называется «Годовая отчетность за 2021 год». Окей? Okay? Да, осталось разобраться. Тут костыльное решение. Вот сейчас какой слайд? А сейчас это, наверное, шестой, под названием э, Годовая отчетность бухгалтерская. Наверное, шестой. Нет? То есть мы проговорили сейчас со слушателями про годовой отчет, проговорили про чистые активы, про... Да, и сейчас подошли к бухгалтерской отчетности. Э, и вот на этот слайдик бы поставить, но не спешите, поэтому я и говорю, не нужно искать тот слайдик, а прямо вот сейчас потихонечку листайте все слайдики, которые были до слайда бухгалтерской отчетности. Хорошо? Чтобы так не сразу в тот лист попасть, а немножечко ну, с задержкой, чтобы люди могли посмотреть какие-то номерочки документов, если они им нужны. Окей? Okay? Алло. Да-да-да. Ага, ну я тогда продолжаю говорить. Итак, годовая бухгалтерская финансовая отчетность. Да, мне вообще очень нравится, как называется. Значит, в массовой информации мы с вами видим, либо большими буковками написано «БФО» – бухгалтерская финансовая отчетность, либо видим «бухгалтерская отчетность», либо видим «бухгалтерская» в скобочках «финансовая отчетность». Все едино, все одно и то же. Говорим финансовое, подразумеваем бухгалтерское. И наоборот, говорим БФО, подразумеваем бухгалтерское финансовое. Итак, бухгалтерская финансовая отчетность, она состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и приложения к ним. Так, срок сдачи бухгалтерской финансовой отчетности. Определен, да, это не позднее трех месяцев после окончания отчетного года. Сдается бухгалтерская отчетность в электронном виде по телекоммуникационным средствам связи, да, по ТТКС, да, но не позднее, 30, не позднее 31 марта. Мало того, мы имеем, то есть сначала мы должны помнить о следующем, что вообще бухгалтерскую отчетность, ну, смотрите сначала. Вот годовую отчетность. Для кого мы составляем? Да? Годовую отчетность мы составляем для всех учредителей, то есть для всех сегодняшних участников. Если они, допустим, если кто учредил, и больше никаких изменений не было, значит, для всех, для них мы составляем еще. Смотрите, и бухгалтерскую отчетность мы составляем для учредителей. Мы составляем так как годовой отчет для них. Затем мы составляем для заинтересованных пользователей. Каких? Например, у нас есть кредиторы в виде банка для них. У нас есть, например, займодавцы в виде юридических лиц либо физических лиц для них. Для чего? Для того, чтобы они понимали, что у нас что-то есть, у нас мы ликвидны, мы можем с тобой расплатиться. Затем мы составляем бухгалтерскую отчетность так, же, как и годовой отчет для всех заинтересованных пользователей. Только годовой отчет, у годового отчета меньше пользователей, у бухгалтерской финансовой отчетности больше пользователей. Значит, годовой отчет для собственников, бухгалтерский отчет для всех заинтересованных пользователей. Но! Есть в том числе и обязательный экземпляр бухгалтерской финансовой отчетности. И этот обязательный экземпляр бухгалтерской финансовой отчетности мы сдаем в так как он представляет собой информационный ресурс, то есть у нас есть государственный информационный ресурс бухгалтерских отчетов, ГИРБО так называемое, и вот обязательный экземпляр отчетности мы сдаем в ГИРБО, но с вами знаем о том, что администрирует этот государственный информационный ресурс бухгалтерских отчетов, кто, налоговая инспекция. Поэтому да да да ура да нам не нужно два раза сдавать отчет, то есть мы сдаем отчет, вот очень хорошо, что пошла наконец-то да немножко вернитесь на один слайд, Алексей, наконец-то еще верни, вот вот на этом остановитесь, ага. наконец-то попали мы в нашу в наш годовой в годовую бухгалтерскую так, вот об этом мы говорили, Решения, о решениях мы говорили уже, да. И давайте слайдик с годовой бухгалтерской отчетностью, ну или со следующего слайдика, неважно, это не зависит от того, все равно я все буду говорить. Итак, смотрите, в ГИРБОа, мы тоже сдаем отчетность. Сдаем отчетность, и ура, нам не нужно ее сдавать два раза в налоговую инспекцию, нам нужно сдать один раз. И из этих отчетов, да, получается весь государственный информационный ресурс, и государство обрабатывает данную информацию, да, мы поэтому потом с вами всегда видим о том, какая у нас производительность труда, какой валовый продукт в стране и так далее. Это все работает и обрабатывается из чего? Из государственного информационного ресурса. Да? Но как годовая отчетность, то есть годовой отчет, так и бухгалтерский баланс, он утверждается на общем собрании. Да? То есть и то, и другое подлежит в первую очередь сдаче кому, вот этому заинтересованному пользователю, как учредителям. И поэтому, да, сдается, э, то есть вот утверждается эта годовая отчетность на общем годовом собрании. И утверждает, то есть это является, будем так говорить, общим и для годового отчета и для бухгалтерского баланса обратите внимание только бухгалтерский баланс утверждается на годовом собрании не вся бухгалтерская отчетность хотя сейчас есть проект законопроект в котором а, есть даны изменения в законы об обществах с ограниченной ответственностью и в закон об акционерных обществах. И в этом законопроекте слова «бухгалтерский баланс» заменено на «бухгалтерскую отчетность». Да? Но пока это не произошло. То есть за 2021, год, за 2021 год утверждаем на годовом собрании это что? Годовой отчет и бухгалтерский баланс. Поэтому представляем то и другое, нашим участникам или нашим учредителям за 30 дней до собрания. Но это уж никто не проверит, за сколько дней вы представили. да? Итак. Вот годовое собрание имеет право вообще-то утвердить то и другое только после того, как сделала свое заключение ревизионная комиссия, да, либо ревизор. А вот что касается аудитора, да, то привлекать аудитора для проверки, для, для проверки этих годовых отчетов и бухгалтерских балансов нужно только в том случае, если это предусматривает законодательство, о нем мы ниже проговорим, да, ну, либо есть инициатива такая у учредителя чтобы провести аудиторскую проверку. Срок проведения этого собрания, смотрите, а вот срок проведения собрания для общества с ограниченной ответственностью это март-апрель, а для, и в законодательстве это прописано следующим образом, не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем четыре, через четыре месяца после окончания финансового года, значит, ну, два месяца, январь, февраль, да, Март, апрель для ООО. А для акционерных обществ срок проведения собрания это март, апрель, май, июнь. В любую из этих дат в акционерном обществе может быть проведено общее собрание, на котором подлежит один из вопросов, который относится к исключительной компетенции для ООО. А это компетенция утверждение годового бухгалтерского баланса. Значит, вот только на общем собрании. Для акционерных обществ другое дело. Вот э, э, в акционерных обществах утверждение бухгалтерского отчета не является исключительной компетенцией общего собрания, поскольку, поскольку эту компетенцию можно передать совету директоров, например. Да? А вот для общества ограниченной ответственностью Утверждается годовой баланс бухгалтерский только на общем собрании. И 25 февраля 2022 года законом 25 федеральным законом была продлена на 2022 год возможность проведения общего собрания акционеров, а также участников общества, общества ограниченной ответственностью в форме заочного голосования. Ну, то есть из-за да, из коронавируса. Будем так говорить, да, из-за коронавируса. И мало того, об этом вот я не говорила еще вам. А что делать, а если участник общества единственный, например, или, да, тогда что ж все равно нужно проводить общее собрание. Вы знаете, решение единственного... Участника общества может быть о, о об утверждении бухгалтерского баланса, может быть, только в те же сроки, в которые обязано быть проведено общее собрание. То есть, если мы говорим об ООО, то март-апрель. Только в марте или в апреле может появиться решение единственного учредителя или единственного участника общества о том, что утвержден бухгалтерский баланс. На слайде приведено примерное решение единственного участника общества, если это нужно. То есть строгих канонов, как да, это решение оформить, нету. Да? Ну, вот один из вариантов, пожалуйста, он предложен на слайде. Итак. Я прошу прощения, вклинусь с техническими моментами, мы с горем пополам обходное решение нашли, вот, но я Это не всегда в... вижу Это вас, прост... не всегда вижу чат, вот, но, по крайней мере, презентация теперь есть, и сейчас она будет идти в нормальном режиме. да переключать буду я, а комментировать, соответственно, Людмила. Ну и, коль скоро я вернулся к модерированию да, нашей встречи. Людмила, вот такой момент есть... Почему-то распространенный миф, что бухгалтерская финансовая отчетность это нечто такое секретное. Главбухи не любят эту информацию куда-то э, внешне выносить. Вот я так понимаю, сейчас об этом пойдет речь. Я об этом обязательно скажу, но хотелось бы сейчас ну, как-то проговорить какие-то требования для бухгалтерской финансовой отчетности. Ну, давайте начнем да. Давайте начнем с того, что. Э, как вы сказали, скрывать нужно отчетность да, от, от работников, <смех>, например, или от кого-то, или не скрывать. Нет, да, у отчетности нет грифа коммерческой тайны, поэтому годовая бухгалтерская отчетность, она так же, как и промежуточная, если она не годовая, то она открыта для пользователей, и почему она открыта вот сейчас даже, да, постойка, поскольку есть у нас такой информационный ресурс, как Гербо, как я вам сказала, государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности, да, то э, благодаря даже ему... Э, Наша бухгалтерская финансовая отчетность становится легко Почему? Да, потому что можно в любое время обратиться к этому сайту Гербо и посмотрите, нам Алексей демонстрирует на слайде вход, да, и дорожечку, как можно пройти в Гербо, в государственный информационный ресурс и скачать любую отчетность, отчетность любой компании которые вам интересно, да, и посмотреть на этот отчет. Для чего это делается? Если вдруг мы хотим, например, заключить договор с какой-то компанией для того, чтобы проверить, насколько эта компания вам интересна, насколько эта компания платежеспособна, насколько эта компания ликвидна, то есть для анализа этой компании, с которой мы хотим заключить какие-то контрактные соотно какие-то контрактные отношения, конечно, лучше всего да, посмотреть информацию на сайте, который для нас предоставляет Федеральная налоговая служба, да, и можно всегда увидеть информацию. Единственное, мы никогда не увидим информацию, какую это бухгалтерской отчетности – Тех компаний, которые не обязаны представлять отчетность Гербо, это организации бюджетной сферы, это Центральный банк Российской Федерации и, те компании, и тех компаний, которые сдают отчетность в Центральный банк Российской Федерации. И, безусловно, мы не увидим отчетность тех компаний, которые отнесены законодательством, к компании, сведения по которым отнесены к государственной тайне в соответствии с законодательством. Да, и еще одно такое дело, да, в государственный информационный ресурс не представляется отчетность, последняя бухгалтерская финансовая отчетность э, реорганизуемого или ликвидируемого юридического лица. А так запомните, пожалуйста, ру и мы попадаем, да, в ГИРБО. Итак, информационная доступность обеспечена данным сайтом. И давайте еще посмотрим, я не знаю, какой Откройте, пожалуйста, следующий слайд, Алексей, поскольку, поскольку начинала без слайдов говорить, ну, да? Уже о чем есть мы про требования. Да, ну и давайте теперь поговорим про требования, предоставляемые государственной <смех> к отчетности, к обязательному экземпляру, который мы сдаем, в этот государственный информационный ресурс бухгалтерских отчетов администрирует этот сайт налоговая инспекция поэтому да да и здесь важное напоминание кстати вот это напоминание об этом нам здесь нам нужно будет вспомнить с вами закон о бухгалтерском учете 402 федеральный закон о чем о том что вот в гербо мы сдаем Составленную бухгалтерскую составленный экземпляр бухгалтерской финансовой отчетности. А что есть, значит, сло, сразу да, спотыкаемся на слове э, отчетность составлена. А на что может быть не составлена? А что, е, что такое составленная отчетность? И вот понятие составленной отчетности нам трактует тринадцатая статья Закона о бухгалтерском учете которая говорит, отчетность составлена только после подписания ее руководителем экономического субъекта. А, вот здесь важно что понимать? То, что если даже для того, чтобы составить бухгалтерскую финансовую отчетность, мы обращаемся к аутсорсинговой деятельности, то есть обращаемся к третьему лицу, чтобы оно составило отчетность, даже если составляет, вроде как непосредственно циферки заполняет, да, это третье лицо, но расписываться электронную цифровую подпись должен кто? Руководитель экономического субъекта поскольку он организует бухгалтерский учет, значит, он организует составление бухгалтерской отчетности и в соответствии с законом о бухгалтерской отчетности бухгалтерская отчетность считается составленной только после подписания ее руководителем экономического субъекта, независимо от того, кто вставлял циферки в формы. Да? Затем. Что еще здесь важно, поскольку в обязательный экземпляр мы представляем в ГИРБО по телекоммуникационным средствам связи, то есть в электронном виде, а раз электронный документ, вообще-то документ, который электронный, то значит, что он подписан да, по закону 54, но в каком виде? утверждены Федеральной налоговой службой форматы бухгалтерской финансовой отчетности, и поэтому сдаем, представляем в ГЕРБО по утвержденному формату. Да, приказ ФНС, вообще вот сейчас все форматы документов утверждает Федеральная налоговая служба. Да? И приказ с утвержденным форматом представлен на слайде. Ну, поскольку мы составляем отчеты не на коленках, все разработчики программных продуктов используют именно те форматы, которые утверждены на данный момент. И, ну, в частности, наша фирма, это компания «Мое дело» по любым отчетностям да, очень строго следит за изменением законодательства и всегда использует только свежие форматы, которые представлены налоговой службой. Затем форматы существуют не только для самой бухгалтерской отчетности, но и для аудиторского заключения. И то и другое представляется по месту нахождения. Причем посмотрите, вот есть только три случая для того, чтобы наш формат, какой либо формат бухгалтерской отчетности, был не принят. Да, три только случая. Эти как раз три случая это какие? Либо не по месту нахождения сдаешь, что ли, не по месту регистрации, либо используешь не тот формат, либо не той подписью подписал. Все, других случаев нету, да? И мы с вами знаем о том, что с отчетности, создание, со сдачи отчетности за 2021 год у нас действует принцип одного окна. 352 федеральный закон, на то есть от 2 июля 2021 года. То есть, что означает принцип одного окна при сдаче отчетности? Означает, единственное, то, что если сдали обязательный экземпляр, рассловок обязательное заявил гербо, то больше никуда эту отчетность уже сдавать не нужно, поскольку, поскольку все другие заинтересованы, я имею в виду, больше никуда сдавать не нужно не означает совсем никуда. Это означает, что в другие государственные органы больше никуда сдавать не нужно, потому что они все заберут необходимую для них информацию из вот этого государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности. Это нас не освобождает от представления бухгалтерской отчетности заинтересованным пользователем. Это не о том, это о государственных структурах. А для ну, того, чтобы то, что хотя бы с государством через одно окно диалог, а не каждому ведомству зачем-то понадобится наша бухгалтерская отчетность. А есть какие-то маячки, какие-то... Контрольные соотношения в отчетности, вот как в налоговых декларациях, проверяет что-то ФНС по этому поводу или нет? Или просто как сдали, так и сдали? Нет, есть. Есть, и на то существует тоже федеральные налоговые службы письмо, причем оно обновлялось в 2020 году, в марте месяце. Да, Это письмо со значком «собаки», и вот, пожалуйста, на слайде оно представлено. Что оно, о чем оно? Оно как раз и представляет, так же, как для налоговой отчетности, да, для бухгалтерской отчетности представляют контрольные соотношения. Но если все контрольные соотношения, которые ФНС разрабатывает для налоговых деклараций, она о них четко говорит, если ты не выполнишь, да, эти контрольные соотношения, то у тебя отчет будет, например, по НДС, да, будет считаться несданным, если у тебя не, с, да, не прошли контрольные соотношения. Вот что касается бухгалтерской финансовой отчетности, все мягче, да, мягче. И даже если у вас не выполнятся контрольные соотношения, которые представлены в указанном письме налоговой службы, которые называются о контрольных соотношениях для проверки достоверности сведений бухгалтерской отчетности, которые будут находиться в ГЕРБО и формах, представляемых в налоговый орган, начиная с отчетности за... Начиная с отчетности за 2020 год, хотя действуют с отчетности за 2019 год, но эти контрольные соотношения да, используются с отчетов за 2020 год. Даже если они не будут выполнены, это... Отчетность все равно будет размещена в ресурсе бухгалтерской финансовой отчетности, но вам придет уведомление от оператора электронного документа оборота с кодом ошибки и с предложением представить скорректированную отчетность. Вот такое дело есть. Кстати, очень рекомендую посмотреть это письмо, очень хорошее, очень понятное, да, счет с какой строчечкой, какая строчечка, с какой строчечкой должна координироваться. Да, какая строчечка есть, сумма каких строчек, да, либо разность каких строчек. В общем, очень удобные контрольные соотношения. Так что да, есть маячок. Супер. Я позволю себе немножко организационных моментов сейчас вставить. Обычно мы в начале вебинара об этом рассказываем, но сегодня вот у нас форс-мажор, был технические сложности. А как мы проводим вебинар? То есть... У нас структурно есть две части. Первая, она посвящена больше общим вопросам, да, бухгалтерской отчетности, то о чем сейчас Людмила рассказывает. Во второй части пойдет конкретика, связанная с применением отдельных ФСБУ и так далее. По ходу. Вебинара можно задавать вопросы в чат. Мы на них не отвечаем сразу в чате, чтобы не прерывать мысль, но в конце вебинара мы обязательно на них ответим. Часть вопросов снимется сама собой. Я вот вижу, что, например, вопрос есть про ответственность за несдачу отчетности, да, за непредставление ее в гербо Об этом Людмила сегодня еще расскажет. Какие-то вопросы будут, если не раскрыты, то мы обязательно в конце вебинара на все ответим. Что касается материалов вебинара, по окончанию мы разошлем обязательно презентацию. То есть, если вот начало было смазано, все равно презентацию вы увидите Разошлем, помощники наши свяжутся с вами и дадут запись вебинара. Ну и очень здорово, что вы лояльно отнеслись к нашим техническим проблемам на старте. Я смотрю, что народ не отвалился, все терпеливо ждали, поэтому будет еще дополнительный подарок от нас. Это практическое руководство для главбуха по поводу того, как составлять бухгалтерскую Финансовая отчетность за 2021 год прямо пошагово, построчно, по статьям отчетов и в том числе вот то, что большинство никогда и не раскрывало, что называется в гражданской жизни, это события после отчетной даты. В этом году характерная история. Вот. Так что задавайте вопросы в чат, мы обязательно ответим. Я возвращаю слово Людмиле, и мы дальше поговорим об аудиторском заключении. Вот перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской финансовой отчетности за 2021 год прописала в своем э, перечне да, Министерства финансов Российской Федерации, который составляет ежегодно такой документ, то есть ежегодно Министерство финансов составляется, как свод из всех-всех всех федеральных законов, перечень случаев проведения обязательного аудита. Кстати, вот с, для обязательного аудита за 2021 год, 83 случая. Рекомендую познакомиться с данным документом, который так называется перечень случаев проведения обязательного аудита да, за 2021 год. Но хорошо об этом перечне, очень хорошо, написано в информационном сообщении Министерства финансов Российской Федерации от 19 января 2022 года с наименованием ИС, аудит. 50. Называется «О перечне случаев обязательного аудита бухгалтерской финансовой отчетности за 2021 год». Алексей вам скажет, где найти этот документ. По -по Пониже он скажет об этом, да? Но ну, а я дальше продолжаю. Итак, смотрите, вот э, если вы попали в этот перечень, то нужно вместе с бухгалтерской финансовой отчетностью представить гербо и аудиторское заключение. Это аудиторское заключение, да, представляем также в электронном виде, и формат его есть. Если заключение, которое еще к моменту сдачи бухгалтерской финансовой отчетности не готово, то сдаем его отдельно от бухгалтерской финансовой отчетности в течение 10 рабочих дней со дня следующего за датой подписания этого аудиторского заключения, но край есть не позднее 31 декабря, если мы говорим для отчетности за 2021 год, то не позднее 31 декабря 2022 года. И еще одно дело, очень-очень важное. В течение трех рабочих дней после подписания аудиторского заключения Сведения о нем нужно разместить на ФЕД ресурсе, на федеральном ресурсе. Причем размещение сведений платное, это определено законодательством. Да? А для того, чтобы разместить на федеральном ресурсе, нужно скачать специальное программное обеспечение и заполнить в личном кабинете специальную форму, используя электронную цифровую подпись. Ну, или обратиться к нотариусу, это обычный вариант в нашей практики сейчас, в нашей деловой жизни, да, обратиться к нотариусу, он подпишет сообщение своей электронной цифровой подписью и разместит на федеральном ресурсе. Вот такое отношение к сдаче аудиторского заключения, а дальше, да-да-да, страшилки. А если мы не сдадим бухгалтерскую отчетность, а если мы не сдадим аудиторское заключение, а что-нибудь за это будет или не будет? Да, будет. В Кодексе об административном правонарушении есть для этого несколько статей. Это 19.7, это 15.11, это 14.25. Хорошо, изучим эти статьи и увидим следующее, что за нарушение срока представления бухгалтерской отчетности в налоговый орган для организации, отчетность которых размещается в ГИРБО, Штраф составляет от 3 до 5 тысяч рублей для организаций, от 300 до 500 рублей для должностных лиц. Но, вот смотрите, специально обращаю на это внимание, например, за, непредстав... за непроведение обязательного аудита такого штрафа нет. Да? Допустим, вы нашли себя в перечне и не провели. А что будет? Вот за непроведение штрафа нету, но... За непредставление аудиторского заключения штраф есть. И он определен той же 19.7 статьей. И он тоже не очень велик. Это от 3 до 5 тысяч рублей а для должностного лица от 300 до 500 рублей. А еще одно дело. Как раз поэтому и вспомнила о статье 15.11. К, к этой статье есть примечание первое. Это должностное лицо организации, у которого нет аудиторских заключений за прошлые годы но это идет речь, что был обязан провести обязательный аудит, да? и вот нет аудиторских заключений за те прошлые годы, могут оштрафовать на сумму от 5 до 10 тысяч рублей, а штраф за неразмещение на федеральном ресурсе до да, аудиторского заключения, штраф от 5 до 10 на должностное лицо и за несвоевременное размещение 5 тысяч рублей. Вот да, то, что, то, чем грозит нам государство за то, что мы не представим или опоздаем с представлением бухгалтерской финансовой отчетности. ну Наверное, ну, здесь с этим понятно, да? Да, вот понятно, что накажут, понятно, как накажут. Вопрос, а что делать, если ты отчетность представил, но не боги же горшки обжигают, да, допустил ошибки, существенные, несущественные ошибки. В уже представленной отчетности, как это исправить, так чтобы в рамках нормативных документов остаться? Да, и для этого есть целая цепочка действий, что нужно делать, если обнаружили мы ошибку в бухгалтерской финансовой отчетности. Мало того, существует федеральный стандарт бухгалтерского учета, это 22-й, утвержденный еще в 2010 году, он точно так же называется «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». В общем, ориентируемся на него. А дальше вспоминаем следующее. Вот смотрите, для бухгалтерской отчетности важны два понятия. Помните, о которых я говорила раньше? Это была отчетность составленная, и второе важное понятие, еще отчетность утверждена. Ну и первый вопрос о том, что, а вообще можно сдавать отчетность? Ну То, что сдавать отчетность в Гербо не составлена нельзя, это само собой. Мы с вами говорили, можно, можно сдавать отчетность только составленную, то есть подписанную э, руководителем. А что касается утвержденную, можно ли сдавать отчетность неутвержденной? Ответ ⁇ да, можно. Вопрос ⁇ а почему? Да дело в том, что вспоминаем сроки. Срок предоставления отчетности в Гербо не позднее 31 марта, а утверждаемая отчетность вполне можем утвердить ее в апреле, если мы общество с ограниченной ответственностью или... Мы вполне можем утвердить в июне, если мы акционерное общество. То есть получается, что если общие собрания, да, которые утверждают отчетность, проводятся раньше, чем 31 марта, то тогда отчетность сдаем неутвержденной. Итак, сдали неутвержденную отчетность в государственный информационный ресурс. И после того, как сдали эту отчетность, обнаружили в ней ошибку. Что делать? В обязательном порядке исправить, но... Какой датой исправить ошибку? Причем мы обнаружили ошибку, ну, которая, например, произошла в феврале года 21, -го, да, а мы отчетность уже сдали. И обнаружили, что вот в феврале, допустим, не доправили доходы или, например, не начислили какие-то расходы, да, может быть, амортизацию, может быть, еще что-то, что-то. Итак, что делать? Исправлять ошибку. Исправили ошибку пересмотрели отчетность, то есть и исправленную отчетность опять сдали. Теперь смотрите, если это в том случае, если еще не наступил крайний срок сдачи отчетности, то есть отчетность не утверждена, отчетность сдана в гербо, но еще нет 31 марта, поэтому хоть сто раз, Переделывайте отчетность до 31 марта за прошлый год и сдавайте ее хоть сто раз. Вот последняя отчетность будет истинная, которая будет потом размещаться в ГЕРБО. А если неутвержденная отчетность сдана в ГЕРБО, но ошибка выявлена уже после 31 марта, но до утверждения, то есть Общее собрание еще не назначено, допустим, назначено собрание на 30 апреля, а мы выявили ошибку 15 апреля, а отчетность уже, естественно, не позднее 31 марта должна была быть представлена в гербо, она и представлена, мы не опаздываем с этим сроком. Что делать? Исправлять или не исправлять? Обязательно исправлять. Вообще помним: любые ошибки существенные, несущественные, в обязательном порядке исправлять. Да, в обязательном порядке. Но вот в данном случае, что делать, как исправлять? Исправляем, каким месяцем, декабрем, да, какими проводками делаем либо стороны, либо дополнительные записи. Да, делаем, исправляем ошибки. И исправленную отчетность. Повторно представляем во все адреса, ну, то есть опять представляем в ГИРПО. Затем следующий момент. А если мы сдали в государственный информационный ресурс утвержденную бухгалтерскую финансовую отчетность, утвержденную, неважно, когда ее сдали, до 31 марта, 31 марта ли, да, но она уже утвержденная отчетность. И обнаружили в этой утвержденной отчетности ошибку. И опять, неважно, когда ее обнаружили, до 31 марта или после 31 марта, но мы обнаружили ошибку уже в утвержденной отчетности. Исправлять ошибку или не исправлять? В обязательном порядке исправлять, но... Не декабрем 2021 года, а исправлять ошибку будем, будем в месяце обнаружения ошибки. Обнаружили в апреле, в апреле, в марте обнаружили, значит, в марте будем исправлять. А дальше уже другое дело, какое? То есть мы уже, если ошибку обнаружили в утвержденной отчетности, эту утвержденную отчетность уже не переделываем. Та отчетность как ушла, так и ушла, но ошибки исправляем уже в текущем периоде, и это найдет отражение в отчетности за 2022 год. Единственное, что есть, это здесь четко смотрим, ошибка существенная или несущественная. И если ошибка несущественная, и если эта ошибка повлекла за собой или в результате исправления этой ошибки изменится финансовый результат, то используем счет прочих доходов и расходов. Если у нас существенная ошибка, и она повлечет за собой изменение прибыли или убытка, то используем счет нераспределенной прибыли непокрытого убытка. Здесь только баба, есть маленькая галочка «какая». Если мы те, кто имеем право применять, применять упрощенный бухгалтерский учет, то мы исправляем что существенные, что несущественные ошибки 91 счетом, ну, то есть счетом прочих доходов и расходов. Не используем 84 счет или не используем счет нераспределенной прибыли непокрытого убытка. Вот Ответила на вопрос на ваш Алексей? Людмила, а можно чуть подробнее для наших зрителей пояснить, как отличить существенную ошибку от несущественной? У нас понятие существенности очень плотно входит в жизнь бухгалтера, да? особенно к нему обращаются часто новые в ФСБУ. Да? Вот как количественно отделить существенную информацию от несущественной или это количественно не сделать, это качественная характеристика? Ну, первое, нужно понимать, какая сумма, это стоимостная, это стоимостная оценка, какая сумма может повлиять на решение учредителей, то есть на управленческие решения. Вообще о существенной сумме, в том числе о существенной сумме ошибки мы должны позаботиться предварительно перед тем, как начинаем вести учет за тот год, за который будем составлять отчетность. То есть стоимостное выражение существенности, в том числе ошибки, да, у нас уже должно быть прописано в учетной политике для целей бухгалтерского учета. Для каждой компании это совершенно разная величина. Для одной компании да, и 10 тысяч рублей – это есть существенная сумма, а для других и миллион не очень существенен. Да? Это понятие индивидуальное для каждого экономического субъекта. И я вообще рекомендую вам иногда просматривать наши все вебинары, на которых мы с Алексеем, в общем-то, практически на каждом говорим о существенности. Я вот, насколько помню, даже в каком-то конкретном вебинаре, о составлении, наверное, учетной политики. Так, Алексей, да, мы проговаривали много про... Да, о существенности много говорили, о рациональности. Ну вот я коллегам в чат э, тоже оргмомент написал, что э, после вебинара со всеми свяжутся наши помощники, и будет и запись, и презентация, и вот тот комплимент от шефа, да, который я анонсировал практическое пособие по подготовке годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год. И если вам нужны ссылки на прошедшие вебинары, их вам тоже предоставят, потому что мы действительно с Людмилой провели серию вебинаров, посвященных ФСБУ, двадцать шестому по к вложениям, шестому по основным средствам, двадцать седьмому по документам и документообороту в бухгалтерском учете, двадцать пятому по бухучету аренды. Мы проводили вебинар по э, упрощенному бухгалтерскому учету, э, проводили вебинар по учетной политике на 21 год. То есть эти все материалы тоже можно будет получить, не стесняйтесь, запрашивайте. И, наверное, здесь вот когда я говорила об ошибках, наверное, нужно еще сказать, что с прошлого года ведь сейчас установлен единый срок для сдачи исправленной бухгалтерской финансовой отчетности. Да, а то, наверное, вот говорила-говорила, как исправить ошибку, а в течение какого срока нужно исправить ошибку, не сказала, да. Запоминаем дату. 31 июля года следующего за отчетным. Это единый срок сдачи пересмотренной или исправленной бухгалтерской финансовой отчетности единая дата да ее нам утвердили кстати 30 декабря 2021 года при законом федеральном 435 и пожалуй здесь такое важное замечание вот а вот чтобы не исправлять ошибки чтобы не пришлось это делать да это достаточно муторно а что нужно делать ну, нужно обеспечить достоверность бухгалтерской отчетности. И об этом будем говорить после того, как пройдет рекламная пауза, Алексей. Да, рекламная пауза. Ну, на самом деле, всегда приятно рекламировать продукт, который создавался профессионалами для профессионалов. Пять татуировок бухгалтера, как мы говорим, да, что это такое Это Те... Те ваши помощники, то ваше подспорье, которое ежедневно должно быть под рукой. Это справочно-правовая система, без нее никуда. У нас очень часто и непредсказуемо меняется нормативная база. Это бухгалтерские порталы, каналы с контентом. Которые делают эксперты, да, и которые можно почитать, принять для себя решение, как трактовать те или иные инновации в законодательстве. Это налоговые календари, чтобы ничего не забыть, сдать вовремя ни отчетность, ни платеж. Это сервисы проверки контрагентов, чтобы проявлять должную осмотрительность и не быть в глазах ФНС каким-то не совсем честным Бизнеса. ну и это конструкторы договоров и документов, чтобы не изобретать велосипед, каждый раз не пытаться сформулировать вещи давно сформулированные и не консультироваться без нужды с юристом. Вот это все может существовать в окружении бухгалтера разрозненно. А наша компания она исповедует концепцию такого единого окна но уже для бухгалтера в его работе и сервис мое дело бюро он содержит все эти пять элементов то есть это и справочно-правовая система регулярно обновляемая это и сервис проверки контрагентов это Огромная база бланков на несколько тысяч, бланков и шаблонов для удобства работы. И самое важное, это, конечно, наши коллеги, экспертная команда сервиса, которая постоянно мониторит изменения в законодательстве, занимается их трактовкой перевода с юридического на доступный Нормальному человеку язык, то есть ну, мы все знаем, как любят отвечать налоговики, когда цитируют тебе налоговый кодекс, ну и, собственно, дальше делай выводы сам. У нас как раз подход другой, то есть наши эксперты всегда говорят конкретно, что нужно сделать в той или иной ситуации. Вот... Этот сервис мы очень рекомендуем попробовать, ссылки также будут разосваны, очень облегчает процесс принятия решений, да и вообще повседневный труд бухгалтера, мое дело бюро. А мы продолжаем содержательную часть вебинара и переходим к следующему аспекту, который... Почему-то тоже некий миф существует, что годовая бухгалтерская отчетность может быть книжной, так называемой, то есть не подкрепленной результатом инвентаризации. Но надо понимать, что если бухгалтерский учет будет без этого инструмента вестись, то рано или поздно он оторвется от реальности в любую сторону. Поэтому вот следующий блок – это как... Проводить инвентаризацию, и нужно ли это делать или можно обойтись без этого слова Людмиле? Итак, для того, чтобы не исправлять мутор на ошибки, нужно обеспечить достоверность да, отчетности. И вот один из инструментов обеспечения достоверности, самый важный, пожалуй, инструмент, это а, проведение инвентаризации, инвентаризации активов и обязательств перед составлением бухгалтерской финансовой отчетности. Не просто так, на это ссылаются несколько документов законодательных. Это и закон о бухгалтерском учете, да, имеет раздел «Целая инвентаризация», это и есть у нас еще не отмененная инструкция 49 е от 1995 -го года. Это инструкция по металлические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Это и 34-й Н-приказ об подтверждении положений поведения бухгалтерского учета и отчетности. Хочу вам еще сказать одну такую вещь, что сейчас Министерство финансов уже Министерство финансов анонсировало программу. Разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета на 2022-2026 календарные годы. И в них, знаете, каким пунктом, третьим пунктом стоит разработка федерального стандарта бухгалтерского учета под названием инвентаризация. Еще не, не готов проект. Этот, этот проект будет представлен э, в 2022 году во втором квартале, вернее, так, в Совет по стандартам он будет представлен в четвертом квартале 2022 года. Предполагается, что данный стандарт вступит в действие с 2000, с отчетности за 2025 год. Пока работаем без него, хотя в нем будет сюда, наверное, думаю, что все в нем будет хорошо расписано, пока ориентируемся вот на данные документы, которые вы видите на слайде. Почему на них ориентируемся? Конечно, их не исполняем прям вот так вот слепую, что там написано. Нет, конечно, то есть не дай бог 49-ю инструкцию для того, чтобы провести инвентаризацию по этой инструкции, нужно иметь целый штат этих да, тех людей, которые будут проводить инвентаризацию. Но за основу берем, За основу берем для того, чтобы понимать хотя бы и для того, чтобы запланировать и сделать те действия, которые обеспечит вам э, отражение в бухгалтерском учете, то бишь в бухгалтерской финансовой отчетности, отражение того количества, того стоимостного, стоимостного размера активов и обязательств, которые существуют физически, которые есть фактически. То есть, э, поскольку-поскольку ей может не соответствовать, нужно довести в нашем учете до фактической величины, до фактической, потому что в регистрах в наших, да, а мы с вами знаем, что бухгалтерский учет, бухгалтерская отчетность без регистров невозможна, да, в отчетность попадает информация из регистров, нужно, чтобы в регистрах были отражены сальда, остатки активов, обязательств, именно те, которые они есть физически, да. А если это не так, то нужно довести учетные данные с физическими данными. И поэтому возникает, что может быть три файла разницы, да, какие, либо это может быть недостача, либо излишек, либо пересортится. Да. Правда, последнее понятие, оно только допустимо до ну, для иму имущества, да, для того, что не есть обязательства, будем так говорить, да, и если мы с вами вдруг обнаружили, что, ну, например, каких-то активов больше, чем числится в наших учетных регистрах, то нужно оприходовать, то есть допровести, то есть сделать корреспондирующие проводки, чтобы в учет внести данные об этом излишке, то есть от том, о той величине, которая, который есть физически, но нет в наших учетных регистрах, чтобы в бухгалтерском балансе было именно то, что есть, да, вот именно то, что есть. И если обнаружился излишек, да, то есть обнаружилось, что у нас больше чего-то, чем числится, нужно оприходовать и, мало того, оприходовать а по какой стоимости, да? Вот так как у нас ФСБУ 5 в в действии с прошлого года вот например если запас обнаружили и все то что относится к запасам да, согласно этого федерального стандарта то нужно приходить по справедливой стоимости если идет речь о других каких-то излишках то нужно приходить по рыночной стоимости и обращаем внимание любой результат инвентаризации да, оформляем той датой если уж так по-русски, тем числом, которым началась инвентаризация, вот тем, вот тем числом, которым началась инвентаризация, проводим этот результат. Второй результат ⁇ это недостача, то есть у нас чистится с вами в учете больше чего-то, чем есть физически, значит, нужно это то, что лишнее, нужно списать. Списать за счет чего мы списываем, если мы излишек да, приходуем за счет увеличения прибыли то недостачу мы списываем за счет чего? Либо за счет уменьшения прибыли, либо если есть виновное лицо, то за счет этого виновного лица. По стоимости, по какой? Да? Если касается речь виновного лица, то на виновное лицо вешаем как раз рыночную стоимость того, чего исчезло. Да? А списываем активы. Да, какой стоимости? Балансовой стоимости. Причем, если идет речь о недостаче, то НДС, даже если мы на общей системе налогообложения восстанавливать не нужно. Восстанавливать не нужно. Почему не нужно? Да потому что в налоговом кодексе есть четкие причины для восстановления НДС. Да, и недостачи, там в этих причинах нету, и теперь уже с этим соглашается налоговая инспекция, что для, до 2015 года было очень сложно сделать, но в 2015 году вдруг Федеральная налоговая служба с этим согласилась. Я этого... хочу согласилась. Ну, вообще уже становится меньше из-за этого проблем, из-за того, что есть письмо, которое я указала на слайде, и это письмо, оно обязательно для применения всеми налоговыми инспекторами, поэтому если вдруг какой-то налоговый инспектор нам пальчиком показывает, что вот у вас недостаточно, поэтому восстанови НДС, ты же раньше по этому материалу, допустим, НДС принимал к вычету, то есть забирал из бюджета, сейчас верни в бюджет, ну, покажите ему вот на это письмишко, да, раскройте это письмишко, пусть его почитает и это в общем-то для него инструкция поскольку, поскольку те письма которые обозначены со значком собака после номерочка означает что она обязательно для исполнения в своей работе налоговыми инспекторами и а где и... посмотреть письмо в сервисе Мое дело Бюро Хороший вариант. И третий результат, да, который может быть результатом инвентаризации, это пересортица. Пересортица – это, ну, если уж так просто сказать, это недостача одного сорта, излишек другого сорта, или недостача одной комплектации, а излишек другой комплекта, другого веса комплектации. Да? Но помним, да, что любой результат инвентаризации, да, вот просто это же факт хозяйственной жизни, он обязательно должен быть отражен в бухгалтерском учете. И вот если эти результаты найдут отражение в регистрах, они перейдут в бухгалтерскую отчетность, и тогда поверьте, ошибок, если это не какие-то иные, незлоумышленные, то ошибок в бухгалтерской отчетности. Ну, будут сведены все ошибки к минимуму, да, будут сведены ошибки к минимуму, если перед составлением бухгалтерской финансовой отчетности вы проведете инвентаризацию. То есть это хороший инструмент для того, чтобы не было ошибок, чтобы не пришлось потом исправлять ошибки в бухгалтерской финансовой отчетности. Ну, и... Э... Тут мы, наверное, немного поговорим о позиции государственного регулятора. Почему говорю государственного? Потому что кроме Минфина у нас есть и негосударственные регуляторы, которые большую часть федеральных стандартов бухгалтерского учета новых как раз и разрабатывают. Но Минфин, он тоже, что называется, бдит. Смотрит за ситуацией и выделяет отдельные аспекты, на которые в отчетности за 2021 год нужно обязательно обратить внимание. Они связаны как со вступлением в силу новых стандартов, так и с практикой применения имеющихся. Ну, читай ПБУ. Вот об этом сейчас Людмила более подробно расскажет. Ежегодно Министерство финансов издает письма, под названием «Рекомендации аудиторам, аудиторским организациям при проверке достоверности бухгалтерской финансовой отчетности за какой-то год». Такое же было письмо, да, было составлено для аудиторских компаний, аудиторов для аудита бухгалтерской отчетности за 2021 год. Это приложение к письму Министерства финансов России от 18 января 2022 года, номер 070409-2185. И таких Такие письма есть за каждый прошедший год. В этих письмах в обязательном порядке да, указывается, на что обращают внимание аудиторы. Если даже ваша компания не подвержена обязательному аудиту, я рекомендую вам знакомиться с этими письмами, потому что Аудиторское сообщество идет немножко по прогрессив, оно немножко прогрессивнее, чем наше бухгалтерское сообщество, оно немножко идет в ногу с, ну, с передовыми технологиями, будем так говорить, поскольку работает на РСА, то есть российскими стандартами признаны. Международные стандарты аудита, да, в отличие от бухгалтерских стандартов аудит у нас они собственные здесь, аудиторы действуют на основании международных стандартов, которые признали за национальные, и поэтому они немножко впереди. И вот даже если мы не подвержены обязательному аудиту, читаем данные рекомендации, стараемся вот, стараемся вписаться в них и делать, как они советуют. Почему? Ну, объяснила почему. Все-таки они да, прорабатывают абсолютно всю законодательную базу, которая есть не только за рубежом, но и в обязательном порядке в Российской Федерации. И вот при отчетности за 2021 год рекомендовано да, очень сильно обращать внимание, но в первую очередь на все те, значит, все те события, которые были связаны с коронавирусом, да, и из-за этого, у нас есть определенные документы, вышедшие и которые повлияли на, ну, например, в частности, на 27 й федеральный стандарт документа и документы оборот, да, о чем мы раньше рассказывали, на другие стандарты коронавирус повлиял. Но в том числе и за 2021 год нужно внимательно отнестись к тому, что мы называем основными средствами, которые это касается тех, кто... Начал применять новый федеральный стандарт 6020-2020 учет основных средств в добровольном порядке раньше, чем в обязательном порядке, то есть начиная с 2021 года. Вот если кто-то из вас начал применять в добровольном порядке раньше 2022 года, то обратите внимание, для, для кого вы установили стоимостной лимит и установили ли его вообще. Если вы его не установили, это не для вас, а если вы установили, то посмотрите, для кого. Э -э нужно устанавливать э -э не для группы основных средств, а для отдельного актива основных средств. На это очень внимательно и очень серьезно обращает внимание аудиторское сообщество, и если вы установили для группы основных средств вообще ваша отчетность, если очень много основных средств, по которым вы там что-то делаете, да ваша вообще отчетность может быть признана недостоверной, да, но с оговорками может быть признана. Посмотрите на это внимательно. И здесь, конечно, вступил в конфликт, да, разработчик разработчик федерального стандарта 6 МБЦ, да, и вступил в конфликт с Министерством финансов. Ну, в общем, очень интересная ситуация. Ну да, ну... мы вчера с Людмилой, когда готовились к вебинару, обсуждали эту коллизию. Наверное, я думаю, что можно про нее рассказать, потому что вполне возможно, что есть кто-то, кто пошел по пути следования рекомендации. И вот здесь надо понимать, как это организовано с точки зрения иерархии бухгалтерских документов. Бухгалтерский методологический центр, не государственный регулятор, выпустил рекомендацию в области бухучета, в которой сказал, что можно лимиты стоимости основных средств устанавливать для группы основных средств, а не для каждого инвентарного объекта. И вот здесь как раз случай, когда государственный регулятор, получается, что поправил государственный, сказал, что нет, ребята, так делать не нужно. Насколько я помню, было даже письмо еще какое-то до того, как вышли рекомендации, могу ошибаться. И, собственно, по иерархии вот эти рекомендации, они носят такой же статус. Минфиновские, но так как они вышли позже, то э, стандартно Минфин руководствуется нормой, что э, наиболее поздний документ одного уровня, он наиболее правильный. Поэтому здесь вот стоит подстраховаться и принять позицию Минфина, даже если она вам ну, внутренне неприятна. То есть правило, кто первый встал, того и тапки в данном случае не работает. Не действует. Не работает. Итак, второе, на что нужно обратить внимание, это на то, что федеральный стандарт 5, то есть учет запасов, мы в обязательном порядке начали применять с 2021 года, его нужно применять перспективно. Ну, я не думаю, что кому-то из наших слушателей пришло в голову применять его ретроспективно и пересчитывать там остатки, исходя, да, исходя из нового федерального стандарта, но вдруг, да, поэтому обратите на это внимание, да, на отношение аудиторов к той отчетности, которая будет дана вам, если вы применили его ретроспективно. И третий момент, на который очень сильно будут обращать внимание аудиторы, если еще у вас аудит не проведен, это на аналитический учет затрат по научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам. Да, о нем сейчас поговорим прямо вот. Ниже, да, дальше, но это вот как раз третий вопрос. И вот на этот третий вопрос, о котором мы сейчас будем говорить, о неокре, идет вот речь о чем. То есть вот по той же программе разработки федеральных стандартов с 2024 -го года планируется да, обновить, вернее, ввести федеральный стандарт нематериальные активы, да, него крутить еще ну, вот, вот это его касается и уже аудиторы готовят наше сообщество бухгалтерского к тому что нужно если у вас проводятся научно-исследовательские опытно-конструкторские на работы нужно формировать информацию об этих работах по стадина то есть выделять стадию исследований и выделять стадию разработок почему потому что в соответствии с будущем ФСБУ нематериальные активы, одна из стадий включается да, в стоимость, э, стоимость нематериальных активов, другая стадия не включается в стоимость нематериальных активов, но пока еще не вступил в действие, да, как я уже говорю, по программе вступит в действие с 2024 года, еще впереди да, два да, года. Ну, да. Есть и проект приказа Минфина, и даже номер мы знаем, это будет ФСБУ 1422, поэтому... Нас здесь подготавливает э, Минфин к тому, что произойдет. И пока вот пока так, как это еще не произошло, да, нужно вот информацию по стадийную, которую мы ведем, разделяя стадию исследования и а стадии разработки, нужно самостоятельно определить, что относится к стадии исследования, что относится к стадии разработки. Да, а стадия исследования – это стадия выполнения э Изысканий каких-то для того, чтобы получить новые научные или технические знания. да, То есть вот э, самостоятельно нужно решить, что туда отнести, что сюда отнести. Но при этом, когда уж совсем мы не можем самостоятельно разделить одно от другого исследование, от разработки, то можно, пожалуй, взять либо один документ, либо второй документ, предложенный на э, слайде. Это либо ГОСТ Р58048-2017, трансфер технологии, методические указания по оценке уровня зрелости технологии, или взять дорожную карту, то есть правила и условия представления и поддержки реализации проектов в целях реализации планов мероприятий национальной технологической инициативы, утвержденные приказом Министерства образования и науки России 10 декабря 2020 года. То есть либо, знаете, что использовать один или второй документ для разделения одной стадии от другой. Да, пожалуйста, используйте, даже вот сейчас пока еще не вступил новый федеральный стандарт учет нематериальных активов, уже начинайте да, работать, Подготавливаться, подготавливать почву для того, чтобы нам четко понимать, что есть одна стадия, что есть другая стадия. Да? Ну и, пожалуй, то есть это вот на что будут обращать внимание аудиторы или уже обращают внимание и на что мы должны, да, на чем мы должны зациклиться. Ну и, пожалуй, перейдем к тому, к чему должны были подготовиться уже все а в частности к тому, что федеральный стандарт 5, запасы, да, запасы, он вступил в действие в обязательное применение с 1 января 2021 года. То есть этот федеральный стандарт должен был у вас уже отразиться в той отчетности, то есть учет по этому стандарту в той отчетности, которую мы сейчас да, составляем. Итак, отражаем перспективно. Все остатки, то есть относимся к запасам, к учету запасов по федеральному пятому стандарту, относимся как к перспективной задаче, то есть применяем этот стандарт только в отношении фактов хозяйственной жизни, которые имели место с 1 января 2021 года, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета. Так. Далее. А вот дальше делаем для себя анализ. А анализ какой? Вспоминаем ПБУ 1, это учетная политика, да, и вот как раз из анализа вот этого ПБУ 1 да, следует, что в отношении объектов, которые до 1 января 2021 года были отпущены в производство и отражались по тем действующим правилам в составе запасов, Нужно по ним, вернее, не нужно, а допустимо по ним использовать те способы погашения, которые действовали по ПБУ-5. Вот я сейчас, пожалуй, не буду вспоминать, не буду напоминать, чем отличаются способы ПБУ-5 от ФСБУ-5 из-за того, что... баба ба бах Алексей! Из-за того, что мы такой вебинар уже проводили. Okay. И можно посмотреть его в записи. Да. Но вот этот переворачиваем данный слайдик, и поэтому, да, все, что влияло на. Мы здесь о чем? О, да, о том, что для. Смотрите, все, что должно быть отражено, весь учет запасов в соответствии с федеральным стандартом пятым, он уже должен пройти у нас в течение всего-всего года. Да, в течение. И здесь сразу, наверное, стоит остановиться и на тех, кто имеет право применять упрощенный бухучет. Я имею в виду представителей малого бизнеса, это не только индивидуальные предприниматели, это и компании, да, у которых соответствуют критерии, тем критериям, которые разработаны президентом указе о развитии малого и среднего бизнеса, ну, на данный момент это э, выручка не более 800 миллионов, численность не более 100 человек, и э, да, в уставном капитале общественных организаций, государственных, там не более 20%, либо большого бизнеса не более 49%. Да? Так вот, для таких компаний применение ФСБУ 5 оно тоже очень интересное, да, оно интересно тем, что они могут практически использовать очень, ну как, очень лояльно, что ли, тот федеральный стандарт, потому что затраты на приобретение запасов для управленческих нужд, кстати, вот этот вот пунктик, он касается не только малого бизнеса, но и абсолютно всего бизнеса, да? Вот это упрощенный просто порядок использования ФСБУ 5 что все-все, что мы приобретали за 2021 год для управленческих целей, для этого всего можно не использовать федеральный стандарт, то есть... У нас все, что мы приобретали, все запасы, которые мы приобретали для управленческих целей, они у нас могли стать расходом периода, да, того периода, в котором были понесены. И это касается всего бизнеса. Да? То есть если раньше у нас для управленческих целей какие-то активы приобретенные могли лежать на складе да и... Учитывались у нас в активе баланса в итоге, потом, да, в сальде актива баланса, то сейчас они уже не в активе баланса будут учитываться, а где в пассиве баланса, как уменьшение прибыли, поскольку они являются расходом того периода, в котором понесены. То есть можно использовать этот способ абсолютно всем, не только малышам. Затем для малышей еще есть да, маленькое послабление, и это то, что они, приобретая запасы, да, учитывают эти, эти запасы только в сумме уплаченных или подлежащих уплате поставщику денежных средств без скидок, без уступок, без дисконтирования, если даже, да. Я бы сказал, выкидан. что это не маленькое даже послабление, <с да, <с особенно если вспомнить оценочные обязательства по предстоящей там ликвидации, которые еще и дисконтировать надо, если они долгосрочные. Тут как бы малый бизнес легко отделался. Ну да, легко отделался. И затем еще какое послабление есть для малышей, это то, что если получили они эти активы не за счет приобретения денежными средствами, а за счет мены какой-то, то есть за счет, за счет неденежной расплаты, то признаем фактическую себестоимость запасов по балансовой стоимости того актива, который мы передали в обмен на полученный актив. Да, тоже очень важно, да, и... Помним о том, что мы учитывать будем их уже по фактической себестоимости, то есть не по какой, не по чистой стоимости, не по справедливой стоимости и не по чистой стоимости продаж, то есть резервы начислять под снижение стоимости, под обесценение запасов не нужно малышам. Ну, конечно, они имеют право их создавать, да, но могут и не заморачиваться на этом. Поэтому, да, поэтому получается у малышей, в общем-то, не сильно изменился учет запасов, я вот о чем хочу сказать, поэтому кто-то даже мог бы и не читать, это федеральный стандарт, да, применяя, в общем-то, знания прежних лет, для них такая осталась в общем-то, будем так говорить, для них так и осталось все то, что и было, и не сильно что-либо поменялось. Но вот все-таки влияние оказало на себя речь, из-за чего? Из-за того, что мы запасами стали называть больше вещей, и уже четко говорим, а вот это вот, например, не является запасом, если раньше это была только рекомендация, то есть теперь уже это основание. И вот сейчас на слайде вы видите, да, как отражается информация о запасах в бухгалтерском балансе, поэтому указываем стоимость запасов в нет-то есть то есть без, да, без резервов даже если их начисляем, ведь мы написали за минусом 14 счета. Затем, если у нас идет учет, если у нас есть розничная продажа, если мы учитываем, например, товары, по продажной стоимости в балансе они должны отражаться, если есть их остатки, они должны отражаться без торговой наценки, да, а точно так же, как у оптовиков. Поэтому корректируем величину вот на эти регулирующие величины в виде 42-го счета и, безусловно, сальдируем на 16 счет, это, да, отклонение в стоимости приобретения. Затем не учитываем в запасах те материалы, то оборудование к установке, которое будет использоваться, то сырье, которое будет использоваться для ремонтов или для создания, вернее так, не для ремонтов, а для... Ну, для ремонтов тоже, для создания внеоборотных активов, да, или для проведения вот таких вот регулярных плановых ремонтов, да. То есть вот эти запасы мы их будем в обязательном порядке, если это раньше была только рекомендация, то сейчас в обязательном порядке будем отражать в разделе «Внеоборотные активы». Затем информацию о запасах отражаем в разрезе видов запасов, но детализацию определяем самостоятельно. То есть детализация, это может быть связано, да, и она будет зависеть от того же опять пресловутого слова «существенности», которое мы определили для показателей отчетности, и поэтому существенную информацию да, определяем, вернее, показываем в бухгалтерском балансе, обособленно да, отдельную строчечку заводим. Ну и не забываем общие правила о том, что показатель на 31 декабря предыдущего года и на 31 декабря года предшествующего предыдущему переносится из бухгалтерских балансов за предыдущие годы. Вот эту запись, вот это вот понимание нужно обязательно вспоминать, если мы вдруг э, что-то натворили в виде ошибок и думаем вот у нас же там ошибка была вот как же так вот теперь нам сделать вот помним сдали отчетность если уже не пересматривали отчетность то есть не пересдавали вот с теми остатками с которыми сдали отчетность вот эти остатки именно переносим ее во второй столбик как остатки на 31 декабря года предшествующего отчетному именно те остатки Потому что, помните, как я вам говорила уже, по утвержденной отчетности, по которой ошибки мы выявили после утверждения, мы исправляем ошибки текущим периодом. Они у нас уже будут изменены только здесь. Вот так влияют запасы, так влияет федеральный стандарт 5 на нашу отчетность за 2021 год. Но произошло изменение федеральных стандартов не только запасов, да, произошли еще и изменения, еще и в четырех иных федеральных стандартах, с чем они были связаны. Вот одно и то же изменение прошло в этих четырех, как я уже говорю, стандартах, сейчас я их произнесу, а вы сейчас их видите на слайде, из-за чего. Был такой 287-й приказ Министерства финансов, он Возник в конце ноября 2020 года, в котором Министерство финансов, оно вдруг сказало, что любой составитель бухгалтерской отчетности финансовой может раскрывать информацию в ограниченном объеме в определенной ситуации. Да? И эту ситуацию он назвал, как, ну, истолковал Министерство финансов следующим образом. То есть... Вот все изменения, которые он вносит вот в эти четыре следующих федеральных стандарта, они направлены на снижение рисков отчитывающейся организации возникающих, когда раскрытие или детализация какой-либо информации может привести к последствиям нежелательным для отчитывающейся организации то есть это может повлиять на снижение моего статуса, на повлиять может на мой, как это назвать, на мою картинку, на ник, на мой, на, на мой бренд. Да? Вот, для того, чтобы не повлияла какая-либо информация на, на мой бренд, я могу некоторую информацию подать в ограниченном Объеме. То есть не скрыть ее, а подать в ограниченном объеме. Вот обобщил э, вот это вот влияние, э, ограни подачи влияния на бренд, на мой. Вот обобщил Министерство финансов вот, это вот, вот эту вот подачу в ограниченном объеме информации в своем информационном сообщении учет 32, да, ну а вообще, значит, вот, э, да, что есть информация в ограниченном объеме? Конкретно прописано это. Мы можем подать ограниченную информацию о доходах, и это связано с изменениями в федеральном стандарте под названием ПБУ-9, 99 -го года дохода организации. Мы можем подать ограниченную информацию о связанных странах, и это изменение, изменение и утверждено в федеральном стандарте под названием ПБУ-11-2008 информация о связанных странах. Мы можем подать информацию ограниченную о, о договорах строительного подряда, и об этом произошло изменение федерального стандарта под названием ПБУ-2-2008 учет договора строительного подряда, и последнее внесенное изменение произошло в 12 федеральный стандарт или в 12 положение по бухгалтерскому учету 2010 года информацию о сегментах. То есть вот во всех этих федеральных стандартах нам законодатель сказал влиять, это может понизить твой бренд, то есть повлиять нежелательно на твою картинку не давая эту информацию, вернее, давая ее в пояснениях к отчетности в ограниченном объеме. И вот как это показано. Например, что касается доходов. На, а, не обязательно показывать всем да то есть показывать в бухгалтерской финансовой отчетности в пояснениях к ней о том, что ну например например доходы которые я поимела за 2021 год были оплачены моими покупателями не денежными средствами. Да? но ну, это конкретный момент такой, то есть я могу не раскрывать а, сведения о тех организациях, которые мне, например, уплачивали, уплачивали полученные от меня услуги, товары, работы, оплачивали мне денежными средствами. Да? Можно эту информацию не давать, ну, я тоже считаю, что это нормально, то есть не обязательно раскрывать, сколько, сколько, сколько покупателей со мной расплатилась ковришками, а сколько денежными средствами. То же самое касается и связанных сторон. Да? Не обязательно подавать всю информацию, ее можно подать в ограниченном количестве, Какая, какой контрагент будет, да, получал от меня, например, доходы, получал от меня услуги, получал от меня работы и оплачивал их или, например, или еще не оплатил, не обязательно раскрывать вот обязательно сведения по каждой по каждой связанной стране. То есть, да, это может повлиять, ну, допустим, если мои учредители считают, что эта информация не должна обсуждаться широко в информационном поле. Что ж, нормально. То же самое связано и с договорами строительного подряда. То есть в том объеме, в котором федеральный стандарт второй заставляет раскрывать информацию, а он заставляет раскрывать информацию по каждому договору, незавершенному на отчетную дату. И по каждому договору, незавершенному на отчетную дату, заставляется раскрываться информация обо всех суммах понесенных расходов, о признанных прибылях, о полученной предварительной оплате. Вот внесенные изменения позволяют не раскрывать информацию по каждому договору, вот этому вот незавершенному, а можно подать эту информацию целиком по всем незавершенным договорам, да, ну, если это приняли мои учредители, такое решение, чтобы в целях последующих заключений договорных, да, договорных отношений с другими компаниями, чтобы это не было основанием для того, чтобы не заключать с нами договоры. То же самое касается и информации по сегментам. Помните, сегменты, они могут быть географические, могут быть экономические, могут быть иные, и поэтому по, как, по каким-либо э, моим покупателям а в соответствии с 12-м положение по бухгалтерскому учету, да, обязательно нужно раскрывать, да, каждого покупателя, если он попадает в сегмент, и у него не меньше 10% общей выручки от продаж в этом сегменте. да, Ну и вот сейчас нам внесли изменения, которые позволяют по каждому такому покупателю не раскрывать информацию, а указать ее целиком. Нормально это? Нормально, считаю, потому что это излишняя информация, утяжеляющая э, нашу бухгалтерскую отчетность, и это касается большого бизнеса. Что касается небольшого бизнеса, а малого бизнеса, они могут не применять ни 12 федеральный стандарт, ни 2-й, ни 11 -й. То есть вот те стандарты, кроме 9-го, да, те стандарты, в которые внесены изменения, они могут не применять. Да? И, Смотрите, мало... в какое мы интересное время живем. То есть мы в начале вебинара рассказывали о том, что у нас ФНС делает отчетность бухгалтерскую, наконец-то доступной всем, совершенно прозрачной, а при этом Минфин, который вроде бы за все прогрессивное и за внедрение МСФО, и за максимальное раскрытие, наоборот, ограничивает раскрытие информации. Как, как будто поменялись ролями. Так, ремарка. Ну, в индивидуальном время мы живем, товарищи. Да, мы переходим к малышам. Что специфичного есть в их отчетности... Да, есть специфика, и эта специфика в том, что представители малого бизнеса, которые не подвержены обязательному аудиту, они имеют право иметь сокращенную бухгалтерскую финансовую отчетность, сокращенная эта бухгалтерская финансовая отчетность имеет свои форматы, а форма да, у них представлена в приказе 66Н, в приложении 5-м, там сокращенный бухбаланс, там упрощенный бухбаланс, там упрощенный отчет о финансовых результатах. Что значит упрощенный? Они совершенно маленькие формы, сокращенные. Там идет формирование статей, формирование только по группам статей, без детализации, да, там очень мало строчек, никакой детализации. И далее, никаких пояснений к этим двум формам делать не нужно, то есть никто с вас их не требует. Но мы говорим о том бизнесе, который не подвержен обязательному аудиту. Если же подвержен обязательному аудиту, об этом в последнем слайде забываем. Но я бы все-таки рекомендовал, если есть сомнения в том, что непрерывность деятельности будет продолжаться, ну не дай бог, все-таки раскрывать хотя бы влияние событий после отчетной даты. Но об этом уже поговорим на будущих вебинарах, если вы не возражаете. Итак, да, сегодня мы обсудили с вами... Как составить годовой отчет? Годовой отчет, да, есть документ произвольный, бухгалтерская отчетность, есть установленный документ, да, и то, и другое нужно составлять, и в том, и в другом принимают участие те лица, которым поручено, поручено ведение бухгалтерского учета. Я думаю, что та информация, которая сегодня вам получена, она будет практически применена. А я еще раз напоминаю вам, что у нас есть замечательный сервис «Мое дело. Бюро», который служит помощником бухгалтера, консультантом бухгалтера. В общем, такой универсальной штукой, как автомат Калашникова. Но и до того, как мы перейдем к ответам на вопросы, я хочу еще остановиться на том контенте, который мы делаем для бухгалтеров, у нас есть множество статей, посвященных отдельным аспектам бухгалтерского, налогового, кадрового учета. Ну, это в первую очередь статьи на нашем сайте. Это наш блог на Клерки.ру. Я знаю, что на этот вебинар очень много зрителей пришло оттуда. Мы... Гордимся тем, что наш блог на Клерке.ру самый большой из блогов компаний. Вот, и продолжаем э, активно писать туда, в том числе о том, как все изменения последних э, недель влияют на работу бухгалтера. Поэтому подписывайтесь на нас на Клерке, следите за анонсами. У нас есть канал в Дзене. Тут вы знаете, что с соцсетями сейчас все непросто, но Дзен явно никуда не денется. И у нас есть канал в Телеграме официальный, где мы пишем от лица компании и есть пока еще сильно больше по размерам канал мой личный переводчик с бухгалтерского, где я больше в образовательную историю иду и рассказываю, как бухгалтерский учет правильно понимать, как понимать руководителю своего бухгалтера, как использовать бухгалтерскую информацию для принятия управленческих решений. Ну и давайте ответим на вопросы. Есть определенные сегодня технические проблемы, поэтому какие-то могли пропуститься. Ну вот я почитаю то, что сейчас вижу. Так, ну, ну а отвечать, мы, ну, видимо, буду адресовать Людмиле или, или сам там уже Походу, увидим. Полина спрашивает, подскажите, а можно ли разными решениями утверждать бухгалтерский баланс и годовой отчет? Отвечаю я. Отвечаю я, да? То и другое является исключительной компетенцией общего собрания, очередного общего собрания. Очередное общее собрание годовое проводится не реже одного раза в год. Поэтому, что касается разное или одно, оно должно быть очередным, да, оно должно быть очередным, но по инициативе учредителей, да, по инициативе участников из-за того, что, к примеру, пришлось да, забыли утвердить что-либо, да, можно провести еще иное собрание, которое уже будет не очередным, а по созыву собранием, это мы с вами обращаемся к гражданскому законодательству и к 14-му федеральному закону об обществе с ограниченной ответственностью. А, тут вот Оксана спрашивает, какая ответственность при непредставлении бухотчетности в Гербо, ну на это мы, собственно, уже ответили. А вот Популярный вопрос, я думаю, Людмила с удовольствием на него ответит. Отправляем по ТКС бухгалтерскую отчетность клиентов как уполномочка, подписывая своей ЦП по доверенности клиента. Это неправильно? Если существует доверенность клиента, он вам доверил, то есть это называется, что он сам подписал. То есть свое подписание он передоверил вам. Можно. Иван спрашивает, какой датой должно быть утверждение отчетности в ООО с единственным учредителем? Даты для проведения очередного собрания. То есть, если это общество с ограниченной ответственностью, очередное общее собрание годовое должно проходить в период не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через четыре месяца после отчетного года. То есть, повторяю, март-апрель. Иван спрашивает. Хороший вопрос, я зачитаю, наверное, сам и отвечу. Если есть такой ресурс, как гербов, почему контрагенты все равно продолжают требовать в числе пакета документов в галтерскую отчетность? Я рискну предположить, что они не знают, что есть такой ресурс, как Гербо, и подстраховываются для того, чтобы потом сказать, что проявили должную осмотрительность. Ну, в общем-то, можно просто рассказать им, что есть гербо. Да, мало того, там же можно да, с подтверждением ФНС скачивать да, ее. Да, да, да, и это совершенно бесплатно, поэтому рекомендую пользоваться данным, да, данным сайтом. Он более надежный, чем какой-либо другой. Не вопрос, но не могу не прочитать, это всегда очень приятно. Анна пишет, у вас самые четкие вебинары без воды. Ой, Спасибо. спасибо. Спасибо. Но сегодня, вы знаете, сегодня-то у нас прям проходила в начале дискотека, да, поэтому, ну, даже с веселушками. Спасибо. Ну да, надеюсь, что больше так не будет. Раньше техника не подводила никогда. Есть да. еще вопросы, Алексей? Да, я листаю у... очень много вопросов по поводу прислать ссылки, но ну, я еще раз тогда повторю для всех. Наши помощники свяжутся после вебинара, и можно будет попросить у них запись, презентацию. Подарок от нас практическое руководство там на 50, по-моему, страницах по подготовке годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год. И у них же можно попросить ссылки на прошедшие вебинары и посмотреть их, ну, пока YouTube функционирует, в крайнем случае, если заблокируют, будем высылать прям файлами, что делать. Вы знаете, я вот Алексей, я сейчас, Алексей, вот вижу, что такое гербо, Елена спрашивает. Скажете. А ей там, в общем-то, дальше в чате ответили, я угу. даже и пролиснул. Это угу. государственный информационный ресурс бухгалтерской отчетности, то есть интернет-ресурс, на который все российские компании, ну кроме тех исключений, о которых говорила Людмила, загружают в обязательном порядке свою годовую бухгалтерскую отчетность. Общий, доступный, бесплатный, администрируемый федеральной налоговой службой у которого есть сайт, да, вот. Бо. И ссылочка есть Бо. презентация. Uh -huh. Uh -huh. Так, uh -huh. вот, хор хороший тоже вопрос тоже, наверное, сразу сходу сам отвечу. По управленческим запасам, как все-таки правильно? Можно часть списывать сразу, а часть нет? Или все-таки, если принято решение списывать управленческие сразу, то списываются все? Ну, вот здесь ответ из серии «Нельзя быть немножко беременной», да, то есть вы либо в учетной политике принимаете такой порядок, тогда при поступлении вы сразу же относите их на управленческие расходы, либо вы учитываете их в обычном порядке, если ничего в учетной политике по этому поводу не написали. И тогда к ним применяете те способы погашения, которые да. прописали для запасов, например, по средней стоимости, фикули. Или вот единицей. хороший вопрос, Тольги. А если было исправление ошибок прошлых лет, надо ли делать пояснение к упрощенной бухгалтерской отчетности? Можно не делать. Ответ: можно не делать. Можете сделать. Его никто не потребует. О. Тут, да, тут, видимо, к концу уже идем. Пошло много благодарностей. Анна пишет, что на оба канала подписано, порой новости узнаю из них. Классно, очень приятно мне, как человеку, который этими каналами непосредственно занимается. Ну и команде, конечно, тоже приятно, я им передам. Если вопросы все, а тогда... Екатерина... Пишет, вы говорили, что пришлете либо расскажете, что нужно отражать в отчетности событий после отчетной даты. Да, вот в том э, руководстве есть раздел, посвященный тому, э, что э, нужно отражать в качестве спот и примеры формулировок того, как эти спот э, раскрываются в э, пояснениях. Ну, вроде все. Тогда, э, коллеги, еще раз спасибо, что вы пришли. Мы продолжим серию наших вебинаров. Мы в прошлом полугодии часто спрашивали на вебинарах о том, какие темы нужно подсветить, на их основе сформировали план. И вот некоторые из них будут касаться сложных вопросов, о которых достаточно мало в публичном пространстве говорится. И следующий вебинар, который мы с Людмилой проведем, будет посвящен дисконтированию, в бухгалтерском учете и отчетности. Это достаточно новая тема для российского бухгалтера, хотя 8 ПБУ уже сколько 11 лет как действует, но тем не менее с введением в действие для обязательного применения новых ФСБУ, в частности 5 в частности 6-го, 25 потребность в том, чтобы разобраться с дисконтированием, она все чаще и чаще у бухгалтеров возникает. И 20 апреля планово мы расскажем о том, что это за зверь, как его едят, ну и конечно будут анонсы, приходите. Спасибо за внимание. Всего Спасибо. вам доброго. До свидания.